Здравствуйте, с вами Сергей Ильич, вы на канале Aris азия Сегодня у нас обзор вот такой вот интересной штуковины. Что это? Это новые китайские AirPods i9 Touch. Это наушники нового покорения от китайских мастеров, которые могут делать уже качественные копии AirPods, и мы сейчас в этом убедимся. Вы все помните старые модели i7, i8, которые были громадного размера, постоянно упадали из ушей. По ним нельзя было говорить и посмотрим. Удалось и китайским мастерам исправить это в этом новом поколении. У нас вот такая вот простая коробочка. Тут изображены сами наушники. Сзади находится название i9 Touch, Mada in China, логотипы. И наушники в кейсе показывают то, что... Они способны Bluetooth пятого поколения. Давайте откроем упаковочку. Какой-то плохой ножик. Аккуратненько. Так, убираем. Мы открыли упаковку. Сейчас главное вытащить. Тяжело вытаскивать эти наушники. Ох. Так и встречает нас вот такой вот кейсик, как у оригинальных AirPods. Он достаточно маленького размера, давайте его пока отложим в сторону, посмотрим, что есть еще в коробочке. Пенопластовый уплотнитель, картонка, Lightning кабель для зарядки и инструкция. Инструкция на английском, i9 Touch, TWS, мануал. Посмотрим кратко спецификации. Спецификации Bluetooth версии 5.0, диапазон 8-15 метров, достаточно стандартные частоты, вес 45 грамм, работа от батареи в течение 2-3 часов. На них расположена кнопочка сенсорная, индикатор заряда и кнопка включения-выключения находится сзади. Что-нибудь еще мануальчики. Как пользоваться на iOS. Режимы индикации. Работа силей. Так, ну вот, сами рассмотрите, если вам интересно это более подробно. И сзади все то же самое, но на китайском. Давайте убираем это все в сторону. Вот наши наушнички. Вот такие вот маленькие, компактные. Главное послушаем звук сейчас. Ну, их достаточно, кстати, приятно вот так щелкать. Это не так приятно, как оригинальный AirPods, но тоже достаточно приятное ощущение. Видим, крышка выполнена на магнитном креплении. Или это металлическая, но в любом случае она магнитится и мне нравится ее легко убрать назад одним движением пальца. И есть то ощущение, как у зажигалок Ziba. Давайте перейдем к своим непосредственно наушникам. Наушники вот у нас такие маленькие. Оригинальных AirPods под рукой нету для сравнения, но в каждом наушнике подпись левый-правый. Разъем зарядки. И вот в правом наушнике установлен микрофон. Надеюсь, камера сможет сейчас сфокусироваться. Да, камера не хочет фокусироваться. Выполнен достаточно из неплохого пластика, видны мелкие очень швы, но они практически незаметны. Сам кейс внутри разъемы для зарядки. Ну что ж, давайте ключами попробуем. Для начала будем. Кстати, не рассказал разъем зарядки тут lightning и выполнен он достаточно тоже качественно что актуально в отличие от моделей i7 i8 старых ТВС моделей на которых lte моделей на которых порт заряда был часто микро usb Ставим их обратно вставляются так как приятно с щелчком горит красным то есть наушники сейчас находятся в состоянии заряда я думаю они уже заряжены и нам повезет сейчас активировать их так, просто бедом выбираем i9 touch вот у нас мигает к нему идет подключение все подключено, они подключились полностью автоматически, и синхронизируясь между собой. Давайте сейчас ставим их в уши и послушаем, как они играют. Ну вот, наушники сейчас находятся у меня в ушах, в левом и в правом. Видите, достаточно маленькие, компактные, если даже очень сильно потрясти головой то они не выпадают, что очень-очень хорошо. Они держатся так же абсолютно удобно, как обыкновенные Airpods, что удивительно для китайских наушников. Музыка играет очень четко, Может, чуть-чуть глуховато басы, если сделать большую громкость. Но наушники очень-очень громкие. Послушайте. Надеюсь, камера передает этот звук, потому что громкость у них достаточно запредельная. Ну, а теперь самое главное, надо проверить у них режим звонка. Просто давайте попробуем сейчас на них позвонить. С любого другого телефона и как будет реакция. Так, я в наушниках сейчас слышу, они мне диктуют, какой номер мне звонит. Попробуем ответить. Так, нажали. Алло. Приветствую. Звук очень четкий. Слышно все. <связывая> <связывая> так, ну, проблем с разговором не наблюдается. И можно сразу же принять. Ему сразу же принять звонок. И также.. Ну, китайский Huawei Nova 2 отлично справился с заданием на Android. В нем все четко слышно, можно разговаривать. Наушники даже есть Какой-никакой шум подавления. А теперь давайте попробуем это все на iOS. Bluetooth включим. На Android мы уже Bluetooth выключили. Достанем наушники. Сразу i9Touch. Почему-то их отображается только два, но соединяется только с одним из них. И после того, как они соединились, они между собой уже сразу синхронизируются. Все, мы отключились от Android. И все, видите, ID сразу же подключено. Давайте тестировать. Также берем наушники. Левый, правый. очень многое заблокировано но почему бы не случить старый добрый городок так звук есть сразу на оба наушника и все работает прекрасно громкость очень громкие но когда они громкие искажается немножечко звук тут такое дело на них оказывается полностью работает siri и google ассистент то есть при нажатии он пытается распознавать ваш голос это достаточно удобные наушники даже для любителей android либо ios у них полноценный есть функционал как и ответа на звонок так и голосовых ассистентов это круто ну что я могу сказать дорогие друзья это очень хорошие наушники, это очень хороший продукт от китайского бренда Но если вам нужна обыкновенная гарнитура, по которой можно говорить и слушать Просто музыку, наслаждаясь и не придираясь как к настройкам эквалайзера То это, наверное, первые китайские AirPods, которые я хочу себе лично попробовать взять на долгое использование И долгую эксплуатацию у них достаточно хорошие кейсы, которым приятно делать так, как зажигалка зипа. Вот Сидите в метро и пытаетесь его открывать. У них достаточно хорошее звучание. По ним хорошо слышно собеседника, и собеседник хорошо слышит вас. Они без проблем синхронизируются с телефоном. Вам не надо зажимать две кнопки, как раньше. Не надо всяких вот мучений. Вы просто достали их и пользуетесь. Вот, такие у нас, вот такой у нас итог. С вами был Сергеевич. Вы были на канале Арисазия. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делайте репостики. До скорых встреч. Удачи вам.